Да, то есть, если начиная с сегодняшнего дня, ваше путешествие в стихийный мир и освоение навыков займет именно три года. Если мы пойдем именно в таком режиме, в котором мы работаем обычно ничего не будем ускорять. А, поверьте, работа это непочатый край, не думайте, что это медленно. Вообще это быстро. Потому что в старых школах, в старых традициях весь этот путь проходился лет за 20-25. У вас есть возможность чуть-чуть пошивее шагать. Нет, просто начинали в 12 лет. В 12 лет можно было позволить себе 25 лет потратить на обучение, правда? В 40 лет ты понимаешь, что у тебя уже такого люфта нет. Была такая традиция. Да, сначала отбирались дети специально, скажем так, сознание, которых имеет специфичные характеристики, и они готовы воспринять энергию стихий. После этого детей начинали полномерно учить. Понятно, что в 12 лет сознание абсолютно незрелое, поэтому, кроме как стихийных, познания стихийных сил, нужно ребенку еще успеть дать много-много-много других знаний, которые позволят этими стихийные силы, по крайней мере, понять, научиться ими управлять. Люди всегда не любили иных, они тысячу лет назад не любили иных, они пять тысяч лет назад не любили их, они сейчас не любят иных и будут не любить. Вы очень любите людей, которые сильно от вас отличаются. Так вот если руку на сердце положите, вы выясните, что нет. По нации или он от вас отличается, по социальному статусу ли он от вас отличается сильно, да, по мировоззрению он от вас отличается, неважно как. Тем не менее, все равно мы не любим чужих, это нормально, это заложено в рамках человеческой природы. Просто понимание свой-чужой на каждом уровне развития оно немножко разное. Ну что ж, вот такой вот у нас план, давайте мы с вами его начнем реализовывать. Так для того, чтобы эффективно и хорошо работать на стихийном факультете, нам с вами нужно будет два инструмента. Два очень важных инструмента, без которых мы с вами двигаться дальше не сможем. Первый инструмент ⁇ это отчасти вы уже его знаете. Он называется ⁇ Внимательность ⁇ То есть с вниманием вы уже знакомы. А вот с таким качеством, как внимательность, еще пока не все. Внимательность это обращать внимание на все эффекты, которые будут с вами возникать с вашим сознанием и с вашей жизнью после погружения в те или иные энергетические пространства. И только внимательность поможет вам отделить одно от другого, увидеть особенности, которые возможны в одной стихии и невозможны в другой стихии. Поэтому основная работа у вас будет, что называется полевая. Вы будете в миру это все познавать, не в медитациях, не столько в беседах да, со мной и друг с другом, сколько а, в экспериментальных моментах, связанных с социальной жизнью. Это первое. Поэтому если качество внимательности у вас до сих пор было развито не очень, вам нужно будет что-то сделать с самим собой, чтобы это качество стало для вас естественным. Мелочей не бывает. Мелочей не бывает, каждая мелочь, которая возможно не представляет для вас какого-то интереса, на самом деле может оказаться ключевой к познанию, ключевой к расшифровке процессов, в которые вы были вовлечены. Но отсутствие внимательности, не внимания, а именно внимательности, просто как качество личности, как качество сознания, заставит вас не обратить внимания уже непосредственно какие-то определенные элементы. Поэтому внимательность вам будет очень нужна. По развитию внимательности есть огромнейшее количество упражнений, которые вы можете найти и в литературе, и в интернете. Суть их вся сводится к одному. Обращайте внимание на мелочи, обращайте внимание на случайности, потому что случайностей, как известно, не бывает. Любая случайность это то, что не вписывается у вас в стандартную картину мира, а значит, если вы получается вовлечены были в те или иные условия, где эта случайность перед вами раскрылась, это говорит о том, что вы сейчас столкнулись с той гранью мира, которая у вас не прописана в ментале, которую вы не знаете. А это значит, что вы столкнулись с чем-то абсолютно новым для вас, и у вас есть возможность это не просто изучить, а и понять, как вы можете контактировать с тем, что не знакомо вашему мышление. Если жить так из дня в день, из часа в час, то это качество становится естественным, почему? Потому что вообще-то мы с ним родились, мы родились тем, что мы были когда-то очень, очень внимательны. А все почему, потому что мы этот мир познавали, он был для нас в новинку, а все, что новое, все что, Неизвестное всегда вызывает у нас огромнейший интерес, а интерес в нашем сознании всегда связан с выбросом большого количества астральной энергии, то есть эмоций. Соответственно, познание вернее, подсознание вынуждено будет раскошелиться на эту энергию, как бы оно ни хотело обратного. Но зато, когда человек сталкивается с чем-то вторично, подсознанию уже нет нужды выдавать такое количество энергии, потому что а, это не первый опыт. А то, что мы знаем, то, как правило, не требует у нас большого количества энергии на освоение нового эффекта внешнего мира. Поэтому с каждым годом сознание укомплектовывает знания об окружающем мире, и подсознание этому крайне радо, потому что чем больше этих знаний, тем больше они структурированы. В ментальном пространстве тем больше у него есть шансов энергию не отдавать на ментал вообще, чему оно страшно радуется. Но когда человек живет в состоянии каждый день неповторим, вчера никогда, сегодня не произойдет то, что было вчера, послезавтра обязательно будут какие-то новые события, которые никогда не были в жизни, и он живет вот с этой вот готовностью встречать что-то новое, подсознание всегда находится, что называется, с открытым забралом, то есть вот, вот оно готово в любой момент выдать эту энергию. А для того, чтобы у него было такое качество, страхов на уровне астрального тела быть не должно. Именно поэтому минимальный допуск у нас на наше дальнейшее изучение магических дисциплин, это второй курс курс, на котором предопределяется абсолютно вычищенный астрал. Первое качество, о котором мы с вами только что упомянули, это качество внимательности. Второе качество, которое необходимо для, для эффективной работы на стихийном факультете, это чувствительность. То есть сфера ощущений должна быть у вас раскачана до такой степени, чтобы даже малейшие изменения состояний не ушли от вашего внимания. А таким качеством сознания обладают люди в большей степени с психотипом ребенка, а не родители, потому что у них максимально активны именно подсознательные сферы первая, вторая и третья чакры, то есть уровень подсознания, физическое эфирное и астральное тело. Они этим уровнем сознания реализуют себя в мир и этим уровнем сознания они коммуницируют в мир. Поэтому что удивляться, что именно эти тела у них раскачаны, и функционируют гораздо лучше, чем верхние умные, ментальные, каузальные, будхиальные и прочие информационные структуры. Поэтому люди с психотипом родителей здесь могут получить некие сложности в том смысле, что работать им придется, что называется, с двойным усердием. То, что у людей с психотипом ребенка будет получаться вот так вот на раз. Люди с психотипом родителей должны будут проделать операцию несколько раз, чтобы получить хотя бы подобный эффект. Вот здесь такая, такая особенность, да, именно проработать со стихиями. А все почему? Потому что стихия ⁇ это силы, это энергии. Их невозможно понять, их можно только чувствовать. И свои ощущения интерпретировать тем или иным образом, специфичным свободного сознания. Потому что если бы ваше сознание сейчас было замусорено, то есть вы не знакомы были с структурой ⁇ Я есть да, ⁇ у вас бы не э, раскачено было эфирное тело, если бы не вычищен был астрал, то никаких стихий говорить не пришлось бы. Во-первых, для вас это был бы пустой звук, а во-вторых, вы бы ничего не почувствовали. И только в том случае, что вы прошли. При условии, что вы прошли эту подготовку, прошли начало самое, да, для э, входа в эти энергии, подготовку сознания к восприятию этих энергий, можно надеяться, что вы будете воспринимать их несколько отлично, чем воспринимают их обычные люди. И вы поймете, сумеете понять, что же такое на самом деле стихия. Таким образом, второе качество, которое вам необходимо будет развить и применить, это качество чувствительности. Ваше тело и ваш разум должны быть достаточно чувствительны к различиям стихийных энергий. Люди с психотипом родителя испытают сложность, но эта сложность, что называется, тоже не которую необходимо преодолеть, потому что тоже, видимо, такие правила игры прописаны для вас. Если вы хотите научиться работать этими силами, для вас вам придется чуть побольше проявить и терпение, и времени, и, возможно, войти в конфликт со своей ленью, со своей агрессией, у каждого свои качества борьбы с самим собой. В этом тоже нет ничего страшного, потому что в, этом, в этот мир мы тоже приходим не все с одинаковыми способностями и талантами. Да? У кого-то хорошо получается например, рисование, и он сходу начинает отображать окружающую реальность на холсте, а у кого-то это не выходит, да? но есть способности, но нет таланта, и тогда приходится потратить много сил и много времени на отработку этого качества, то есть у каждого свое. Но, коль уж мы с вами занимаемся стихиями, с этими сложностями вы можете столкнуться, а можете и не столкнуться, но предупредить я вас о них обязана. Особенно качество внимательности, поскольку, когда мы с вами выйдем в поле, выйдем в мир и будем постигать стихийные силы через мир, через эти эффекты, вам никто не поможет, потому что вы будете проводить эти эксперименты в одиночестве. Только ваша внимательность даст вам должные результаты, поэтому вырабатывайте это качество, вырабатывайте и будет вам счастье. Один из методов, о котором я не устаю говорить, это ежедневное ведение дневника с фиксацией всех особенностей сегодняшнего дня и регулярное его перечитывание для анализа происходящего, для систематизации происходящего. Это вам очень сильно поможет на первых парах. Таким образом, развивая в себе качество управления стихиями, мы себе запускаем процесс ускоренной эволюции, а именно стремительной наработки всех навыков, которые нужны сознанию для того, чтобы в автоматическом режиме управлять стихийными силами. Это, во-первых. Во-вторых, подобный эффект, подобные качества сознания, оно будет допустимо в этом мире только тогда, когда вы будете помнить и ни на одну минуту не забывать, что любой человек и люди, находящиеся рядом с вами, это точно такие же стихийные сочетания. Только вы умеете со своими стихиями договариваться, а они не умеют. И соответственно за силу будет спрос, принцип не навреди. И этому тоже нужно будет учиться. И нести ответственность за свои поступки, даже за ошибочные взмахи рукой, да, от которых полгорода ложится, да, за это тоже нужно будет учиться нести ответственность. Если вы готовы к этому делу сразу, то процесс пойдет значительно веселее. Сразу об этом говорю, потому что большой глупостью и основанием для того, чтобы сила и знания были забраны у человека навсегда, является ошибочное представление о том, что если ему кто-то дал силу, пусть он за нее ответственность и несет. А мол, я не я, и карма не моя. Так вот, это не так. Поскольку вы сюда пришли за этой силой, значит, это было ваше чистое намерение. Соответственно, и вам с эффектами разбираться. И ответственность за все нести придется. И как в школе отмазаться не получится, я не хотел. Хотел, не хотел. Думай, что делаешь. Поскольку э, стихийный факультет для вас является не единственным, на котором вы будете обучаться, вы еще будете знать и руны, вы еще побываете у меня на занятиях э, по, скажем так, магическим вопросам, да, и еще огромнейшее количество впереди у вас будет э, возможности получить информацию. Помимо силы, вы будете узнавать еще и законы этого мира, по которому эта сила имеет право применяться. И один из очень важных... Э, законов, прежде всего связанные с развитием человеческого сознания, он звучит так, сначала знание, потом сила, сначала знание, потом сила, И никак не наоборот. Поэтому чем больше вы будете обретать знаний, тем больше степени у вас будет раскрываться, проявляться эта сила. Поэтому отвечая на вопрос, который мне коллеги задавали в самом начале, а можно вот так вот подключиться <смех> напрямую, сами понимаете, что нельзя, поскольку на любое знание нужно время на то, чтобы его осознать, время на то, чтобы его понять. А если мы будем иметь возможность просто подгружать в себе информацию, не имея права обдумать ее, то чем мы будем отличаться от обычных машин, обычных роботов? Нам же могут подгрузить любую информацию, правда? Стихии в чистом виде это не совсем то, что мы имеем в знании о стихийных силах природы. Вода с точки зрения оккультного значения, алхимического позволю себе так сказать значения, это не совсем та вода, которую мы пьем. Воздух это не совсем тот воздух, которым мы дышим. Огонь это не тот огонь, которым мы греемся, а земля это не совсем та земля, по которой мы ходим. Природные элементы это всего лишь эффекты, эффекты истинных стихийных сил. Это частоты, это вибрации, каждый в своем ключе, каждый в своем диапазоне. И материальную форму они лишь имеют только тогда, когда в этой материальной форме появляется нужда, например, в природе. Вода есть везде, но обретает она форму свою истинную тогда, когда ее становится достаточно много. Воздух, он есть везде. Полностью безвоздушного пространства не бывает, но он становится доступен для жизни только когда его становится много. Земля, она тоже есть везде. И так далее. То есть все это лишь эффекты. Эффекты притяжения одной стихии к другой, потому что по закону, который также есть в этом мире, каждая стихия будет стремиться в свою семью. Земля к земле, огонь к огню. Воздух к воздуху и вода к воде тоже относятся и к людям. Земные люди стремятся к своим, огненные к своим, воздушные к своим, водные к своим. Это те пространства, с которыми мы с вами будем знакомиться на следующем курсе и наблюдать эти эффекты. Таким образом, все происходит в процессе времени. И эта борьба, она переносится и на человеческий мир, стихийная борьба, которая заложена в самой основе природы. Люди ментальные будут стараться подавить людей эмоциональных. Люди эмоциональные, в свою очередь, да, будут а, ведомы на чужие идеи. Так записано. Люди, которые умеют управлять временем, умеют управлять временем всех людей. Люди, которые умеют генерировать идеи, могут управлять всеми окружающими, которые и могут управлять временем, и которые мыслят, и которые эмоционируют, и которые чувствуют, они управляют всеми. И вот как добиться этих качеств, мы с вами и будем как раз познавать в рамках нашего курса. Итак, наша с вами будет задача. Это постичь стихии в чистом виде, через те эффекты, которые мы уже знаем. Мы знаем природные эффекты, мы будем постигать через природные эффекты, ни на одну минуту не забывая, что это всего лишь образ, и образ может быть каким угодно. Но ощущение, которое появляется в ответ на образ, это ощущение, которое есть реакция на суть, что стоит за этим образом, например, образ Огня. В чем суть Огня? Тепло, Тепло. цвет, боль. боль. Видите, огромнейшее количество ассоциаций, потому что суть Огня во всем этом одновременно, но реакция сознания может быть совершенно разной. А суть именно в этом, в этом эффекте. Вода не даст нам тепла и света. Правда? У нее другая суть. Ой, люди, что только не придумывали. Земля не даст нам тепла и света. И воздух даст нам тепла плане света. Боль даст. Легко. А вот тепла и света он не даст. Это значит, что именно вот эти вот ключевые характеристики, эффекты уникальные принадлежат только огню. Значит, эти эффекты есть внутри вас самих. Вытащить собственную реакцию не на огонь, а на эффекты, которые он несет. Не на землю, а на эффекты, которые он несет. Для вашего же сознания и это говорит о том, если вы сумеете с этими эффектами договориться, если вы сумеете с этими эффектами примириться, то у вас получится договориться и со стихией, с первичной стихией. И каждая стихия... Повторяю, она несет в этом мире свои уникальные качества. Вот за эти уникальные качества она и является для нас важной, ценной. Ни один эффект этого мира нам не принесет. Ни один. А, без, а жизнь без этого невозможна. Но если будет много тепла, много огня, жизнь может закончиться, правда? Значит, нужны механизмы, которые будут сдерживать огонь. Водички добавить, правильно, но воды много, она может совсем затушить огонь? Воздух нужен, правильно, чтобы он раздувал огонь периодически. Но если совсем будет много воздуха, он может задуть огонь, значит нам нужна материализация, то есть материальность, пища для огня, он не должен затухать, поэтому всегда должна быть пища. И мы знаем это в природных эффектах, да, В наших бытовых эффектах вот так вот все то же самое. Существует и в алхимических процессах, которые есть в сознании. Если чего-то будет не хватать, значит за временной победой того же самого огня поступит и неизбежное поражение, потому что огонь может победить Землю, но, победив ее окончательно, он станет уязвим для своих детей, для воздуха и для воды. Вот алхимики древности, они за видимой завесой, философское золото мы изобретаем, да, Господа короли разворачивайте из кошельки. они как раз занимались этими процессами, искали универсальные механизмы по сдерживанию стихий. И какой алхимический трактат не возьми, если мы правильно его читать, через то, как они там все это дело замудрили, зашифровали, мы с вами ну, там три-4 базовых ключа и все уже понятно. Мы с вами увидим, что искали они как раз именно эти самые механизмы, как сдержать воду, чтобы она не затушила огонь, как сдержать огонь, чтобы он не пожрал все на свете, как сделать так, чтобы Земли было всегда достаточно, и она не поглотила всех, потому что Земля она может всех так вот свернуть в точку и сказать, все, закончили проект. Как сделать так, чтобы воздух не сушил все, то есть они искали эти механизмы. И механизмы во внешнем мире через метод отождествления, они также пробуждали эти механизмы и в себе. И первые деятели, первые э, прогрессоры, которые выполняли этот путь эволюции, это как раз и были средневековые алхимики, которые пытались как-то в научную форму, в, научный, в научном ключе, хоть в каком-то методологическом ключе описать эти все процессы. Ну, выползла в реальном мире из этого прекрасная наука химия, да, которая получила результат. Но помимо химии и другие науки произросли отсюда же психология, физика, астрономия, где как много всего можно получить, если обладать качеством наблюдательности, от одного эксперимента огромнейшее количество эффектов в виде знания. Я для вас это все так долго рассказываю, только для того, чтобы сагитировать вас с, ну скажем так, распрощаться с собственной ленью и нарабатывать в себе эти качества внимательности. Потому что если у вас их не будет, вы не получите и возможный эффект. А эффект от стихийного погружения может быть действительно очень и очень большой. Итак, наша с вами будет задача в рамках этого курса познать каждую стихию. Это во-первых. А, ну что может сдержать нас от познания? Лень. Лень. Слово. Слово. Боль. Угу. Социум. Социум. Да. Вот ладно все вот валить, ж на отсутствующего. Да. Да. Дергают, конечно. Конечно. А все почему? Ты же понимаешь, ты вот посмотри на эту схему простую, да, и понимаешь, да, что они, ты начинаешь гармонизироваться, а ты значит, что они... Нет, ты начинаешь гармонизироваться, ты с ними представляла до сегодняшнего момента единое целое. Ты была с перекосом, и они с перекосом. Вы как вилочка в розеточку друг друга вошли, и вдруг ты начинаешь выравниваться. А ему что? Он же чувствует, что гармония это закончилась, начинается все очень плохо, гармонии нет. Либо мне начинать точно так же выравниваться, чтобы этой гармонии добить, но он-то инструментов не знает, партнер ваш кармический. Либо надо, что попроще, вернуть человека, который вдруг выходит из-под гармонии, вернуть обратно в стоило, чтобы он не выравнивался без меня. Конечно, деточки от вас очень сильно зависят. Они уже себе это понимаешь ребенок до трехх лет ему совершенно все равно у него пластичное сознание. А когда ему уже 11-12 уже более или менее какой-то нравто сформирован, и меняться в этом возрасте уже не, не очень хочется, по крайней мере, под маму, под папу есть очень много других задач. И тут мама, папа с папой вносят в жизнь полную обструкцию. И говорят, деточки теперь мы будем жить так, быстренько переписываем свое сознание деточки ваути конечно они этого делать совершенно не хотят и будут устраивать вам вырванные годы до тех пор пока вы не образуетесь. То что может вас отвернуть от стихий это лень, боль и конечно же страх или агрессия, что есть обратная сторона страха. А мы с вами, еще в самом-самом нашем начале нашей работы, еще на первом курсе, когда я вам рассказывала про подсознание, помнится, я описывала вам эффекты астрального тела, эффекты подсознания, как он борется с вашими порывами души. Сначала ленью, потом страхом, а потом болью болью физического тела. Если преодолеть болезнь, то это очень хороший метод дрессуры собственного подсознания. То есть я преодолеваю болезнь, говорю все, твои, твои аргументы уже не работают на меня, по крайней мере. не надо, не надо. А обычно оно запускает последовательно, сначала лень, потом страшно, а потом уже больно. Ну, методы с работы с подсознанием на самом деле очень, очень, очень разные, и каждый выбирает их под себя. Да? Кому-то сразу садится чистить астрал, кому-то достаточно сказать, заткнись, година, чтобы я тебя не слышала больше да, со, своими, со, со, со, со своими стонами. То есть ну, методы, методы различные. Кто-то идет в спортзал, начинает себя физически изнурять, чтобы тело отвлеклось от этих проблем. Да? может поможет. Я говорю, мне просто надо выбрать, надо прощупать все и выбрать себе универсальный, потому что у каждого свои кнутые пряники. Итак, страх может вас отвернуть от этого процесса очень сильно. Да? Страх как эффект, боль как эффект, нежелание подсознания меняться и агрессия или лень как эффект, нежелание подсознания меняться. Соответственно, Проблема в астральном теле, и эту проблему мы с вами должны будем нивелировать в первую очередь. Делаем мы это все дело через чистку астрального тела. Что еще может не пустить вас в процесс? Что еще может заставить вас отвернуться от стихийного, стихийной силы? Да, да, да. да. Но прежде всего это отсутствие собственного интереса. А отсутствие собственного интереса всегда у нас так или иначе связано с непониманием. И вот это второе препятствие, с которым вы обязательно столкнетесь, потому что невозможно понять то, что можно только почувствовать. И доказать своему умному менталу о том, что он и не должен это понимать, делать достаточно сложное. Достаточно сложно. А бороться с этим мы можем только одним единственным способом. Нагружать ментал попытками осознания. А именно через дневник, через тексты, которые мы будем ему писать. Таким образом, ментал замкнется на самом себе и начнет учиться анализировать, анализировать свои собственные ощущения. Ментал пределе. Астрал не боится и стихии тогда не увидит для вас препятствия в движении. А вопрос со временем, потому что это третье препятствие, потому что на любую практику тоже нужно время. Здесь нужна вам будет определенная дисциплина. Например, сегодня мы изучаем, к примеру, стихию воды. Да? И то, что мы находимся погруженными в стихию воды в течение всего этого времени, это... Мало. То есть просто надеть амулет и ходить дальше, как, как, как и ходили, этого недостаточно. Нужно давать себе задание. Сегодня, например, там с 12 до 2 часов дня я активно погружаюсь в стихию воды, Вот активно, то есть с максимальным отслеживанием всех эффектов, которые будут в этот момент. Если до этого времени эффекты шли в фоновом режиме, то здесь они будут идти максимально-максимально-максимально ярко. Изучаем мы, например, на следующем курте э, там, ментальное пространство да, там, или каузальное пространство, связанное из стихийных сочетаний. Мы его обязаны будем изучать там, в, в окружающем мире. Это значит, что надо давать себе задание сегодня с утра, я себе даю задачу пойти туда-то, чтобы изучить то-то. Это особо важно. Для вас, поскольку вы занимаетесь не только на стихийном факультете, вам нужно отдавать время на руны. Вы сейчас подключаете ментал третий курс, вам нужно отдавать будет время на разбор жестких ментальных конструкций, на все это нужно время. Поэтому будет лучше всего, если вы себе будете делать обязательный план занятий, план работ. И это возможно делить по часам в течение дня, возможно по дням в течение недели, то есть ничего не Возбраняется. Главное, чтобы вы, мы, вы этому плану неукоснительно следовали. Обычно помогает себя дисциплинировать, если вы хотите просто развить себе качество дисциплины, следования за своим умом, а, есть такая система, тоже достаточно древняя, магическая, называется она система гейсов. Гейс это завет, обет или запрет, или табу что-либо делать или что-либо не делать. Человек берет себе гейс какой-то, да, например, обязуюсь там, ходить каждый день в спортзал, обязуюсь там, каждый день делать то-то, то-то, то-то. Или при возникновении таких-то событий обязуюсь поступать так-то, так-то. И ни в коем случае не выпускать это из головы, потому что это обязательство оно имеет под собой древнюю магическую основу и обязано к выполнению, всеми сторонами участниками. Если вы выполняете какое-то определенное действие, то вы получаете вознаграждение, связанное с этим действием. На самом деле достаточно подумать и начать выполнять. Соответственно, вы не выполняете свой гейс, вы от мира получаете наказание. То есть поощрение, наказание, поощрение, наказание. То есть такой, такой вот метод взаимодействия с миром. Но если вы будете просто... Договоритесь сами с собой, что вы будете выполнять практики Например, в какое-то определенное время и неукоснительно этому следовать, это уже будет шагом к развитию своей собственной внутренней дисциплинированности, помня конечно же о том, что никто кроме вас в этом процессе не заинтересован. И прежде всего ваши близкие, они первые, кто не заинтересован. А есть еще одно препятствие, с которым вы столкнетесь немного позже, но вы тоже должны о нем будете помнить. Чем больше вы будете нарабатывать силу, чем больше вы будете пробуждать собственную внутреннюю мощь, стихийную мощь, тем больше вы станете заметны для систем, которые призваны эту мощь подавлять. Я говорю об эгрегориальных силах. И как только ваши, ваши характеристики, энергетические, информационные, начнут превышать стандартные средние показатели, установленные для всех людей, живущих на этом пространстве, на вас будет начинаться некое эгрегориальное давление, провокации. вы к этому тоже должны быть готовы. К тому моменту, когда они начнутся, вы должны наработать уже достаточное количество сил и инструментариев для того, чтобы оставаться устойчивым и не поддаваться на эти самые провокации. Прежде всего, одна только, только память, одно только понимание о том, что, то, что сейчас с вами происходит, это не жизненная катастрофа, а просто провокация, она очень сильно облегчает вопрос решения любой социальной задачи. Но это потом понимать, что да. была. Да. Нет, ну надо этому научиться видеть это сразу. Но просто не надо. Не надо им пугаться. Лучше замерить, что называется, в нерешительности. Да? Взять в себе своему сознанию там, пятиминутный тайм-аут. Не важно, что там о тебе подумают. Что ты тугодум, да, или там, человек неспособный принимать решения, или просто идиот, попавший в прострацию, Не важно, что о тебе подумают, но у тебя будет время немножко подумать, немножко переосмыслить. Ты больше теряешь сил, безусловно, если стараешься решить вопрос сразу с нахрапой, пользуясь стандартными методами. На, на это как раз и расчет, что ты вернешься опять к своим стандартным методам решения ситуации, а значит опять а, пойдешь в ноги, поклонишься тому, кто тебе эти методы дал. Пойду, себе. Да, да, И, безусловно, потом будет, тебе эти методы дадут, но потом будет выставлен такой ценник на оплату. Не возрадуешься. То есть в одном месте прибыло, а в другом обязательно убыло. Это выглядит именно так. Итак, вот наш с вами план. Наш с вами план. Мы будем погружаться в стихии постепенно, сегодня мы с ними только познакомимся, завтра мы начнем избавляться от возможного неприятия тех или иных стихий, потому что это обязательно надо сделать, нельзя принимать одну стихию и отрицать другие, нельзя принимать три и отрицать одну, это означает будет перекос все эти а, неровности в сознании они должны быть сглажены. А, после этого мы с вами научимся уже непосредственно их призывать после того, как мы с вами избавимся от страха, от страха перед стихиями, от страха перед стихиями.